Я приветствую вас на своем канале. Мне написали, что один из сайтов, на который я делала видео, он перестал работать. Так, вот у меня крипта. И вот этот сайт. языком. Я нажимаю на него. Да, стрелка двигается очень мелко. Очень медленно. У многих появляется этот блок. Сейчас посмотрим. Еще разочек, еще разочек, еще разочек, хорошо, будем пробовать еще раз, так, вот стрелка пошла, как видите я на этот сайт зашла, вот он, то есть надо может быть несколько раз на него тыкнуть со всех сторон, может с чего-нибудь видео на него зайти ну вот попробуйте с моего видео что ли зайти сейчас дальше мой аккаунт ну то есть я уже заходила сюда мой аккаунт я просто проверяю посмотрим мой аккаунт не удается ждем видите она крутится стрелка вверху крутится ждем потому что я открыла мне открылся сайт так пошел в другую сторону видите открылся то есть я я его мучила мучила он все равно у меня открылся попробуйте несколько раз его пооткрывать потому что действительно здесь у меня он ладно посмотрим может быть не работает значит earn money так view advertisements. Ну, но есть новое объявление. Вообще открылся. Хорошо. Сейчас посмотрим, работает или нет. Да, как видите, работает. И close. Так, теперь я сейчас выйду с этого сайта и попробую еще раз его набрать. Локаут. Локаут я нажала. Это выйти. Полоска почему-то не бежит. Хорошо, ладно. Сейчас вот опять крутится. Это уже реклама пошла. То есть должна пробежать полоса чтобы он... Вот, пошла в другую сторону, и пошла по... полоса закрытия. Извините, что видео долгое. Может быть, поможет. Вот, как видите. Я его вообще убираю. Теперь я перехожу к себе на свой канал вот этот вот этот вот вот он этот бокс открываю св свое видео и перехожу по рев ссылке у сама у себя открыть в новой ссылке давайте посмотрим попробуйте может быть, с моей с моей ссылки с канала будет открываться логин Я не робот. О господи, что тут растение, которое уже куку. -ку. Готово. Логин. Видите? Не удается. Не убирайте, пока не удается. Попробуйте еще раз сюда нажать. Продолжить. Сейчас смотрим. Наверх смотрим. Вот сюда. Вот пошел в другую сторону, сейчас откроется. Все, открылся. То есть, э, ну попробуйте с, с моей ссылки, что ли, э, войти в него. Опять не удается. Опять он крутится. Будем ждать. Потому что очень хороший сайт. жалко, если мы его потеряем. Вот терпение просто надо. Вот, пошел в другую сторону, значит, все. Опять открылся. Видите, открылся. Так, Earn Money View Advertisements. Сейчас будем опять ждать. Просто. Вы знаете, это не первый сайт. Очень многие пишут, что там не работает, там не дает, а я вот иногда вот с каким-то упорством, лезу, лезу, лезу, в конце концов не открывается. Также и с шотлинками. Почему многие не хотят делать? Потому что э, что-то не открывается, а я вот все равно упорно лезу, лезу, туда залезу, туда залезу, и все равно откроется. Ладно. Это мы видели, что открывается. Теперь смотрим другой вариант. это Вы извините, что занимаю ваше время. Вот, как видите, они открылись. Далее. Offer волос. У кого встает адблок, попробуйте несколько раз этот сайт как бы перезапустить. Вот тоже, видите, как долго он крутится-то у меня. Вот не хочет. Ничего, я подожду. Все, пошел в другую сторону. Пошли, пошли. Вот они. Вот. Пошли. Так, попробуем, дает он или нет. Это самый длинный вариант. Так. Всё, готово зачислено Но он все равно продолжает крутиться видите хорошо теперь шотлинкс. я конечно здесь зарабатывала на шотлинках не дает а нет дает сейчас Дед просят подождать. Здесь говорят, что меня сейчас перекинут нашу клинку. Ага, нажимаем сюда, убираем лишнее, нажимаем еще раз, просто нажимаем сюда, убираем лишнее, это не надо. Вот появились вот такие вот буквы. Здесь мне все время вот дают одну и ту же шатлинку. Сюда надо нажать два раза и опускаемся вниз. Опускаемся вниз, я уже знаю, где она у меня будет. Вот здесь, вот она у меня будет. Извините за длинное видео, но, может быть, некоторым это и поможет открывать этот сайт. Этот сайт очень хорошо дает. Здесь практически за, ну, где-то за минуту. Вы прилично зарабатываете. Это вот и последний раз. мне засчиталась защищ... вот сейчас она открутится я просто не хочу ну засчиталась ладно уберем посмотрим ой господи где ж тут ну, ну засчиталась видите вот засчиталась вот она теперь я перейду в свой дашборд Ой. Тамара, дашборд. Опять долго крутится. Пробуйте. То есть... Я, конечно, не знаю, может быть, тут связано с... Вы видите? Опять. Здравствуйте. Приехали и уже... Он не хочет ничего. Я все равно буду ждать. Поехал в другой суд. пожалуйста, открылся. И у меня сейчас 306. А, здесь от... От тысячи. Но я там же не делала эти... Как их зовут? Господи. Не делала остальные... Варианты. Сейчас я опять сделаю лог-аут. Вот пошла она. Думаю, я выхожу из с этого сайта. И я сейчас еще раз попробую войти. Все, я вышла. Я даже уберу его. Так, опять я захожу со... нет, сейчас буду заходить не со своего. Я буду заходить с... где у меня собрано. Ну, вот опять его нажимаю. То есть я даже перекрываю свое видео. Пошел в другую сторону, видите, открылся логин. Я не человек, ой, я не человек, Я человек, ребята. Просто мне так хочется, чтобы вы все зарабатывали на этом сайте. Кто здесь медуза? Такое, такое противое существо медуза. Они так жалятся, когда большие. Я живу возле моря, так, поэтому я знаю, что это такое. И пошло опять. Дальше я не буду вас задерживать в видео. То есть попытайтесь несколько раз его прокачать. Все, сейчас возьму только еще реферальную ссылку, чтобы поставить ему. Ой, бай, покупить реферал, не одержал, у меня здесь рефералы, реферальная ссылка, господи. М -м, вот где баннерс? Ой, опять видите, что делает? И опять крутится. С упорством бара <с divice> я все-таки пытаюсь его добить копировать. на этом ребята все я скопировала пытайтесь хороший сайт особенно я для двоих э, людей вот один мой подписчик а, а у, у второго человека я подписчик так все